Всем привет, друзья! Сейчас я вам раскрою секрет успеха с помощью математического примера. Это открытие вам просто снесет башку. Обязательно досмотрите это видео до конца. Итак, ваши усилия это единица. Вот представьте, 1,1 сота это ваши усилия. Теперь возведем это число в степень 365. Количество дней в году. Вот что получается: 37. Это ваши деньги. Вот вы заработали за год 37 баксов. Теперь добавим 2 сотые. Две соты. И возведем 1,03 в степень 365. Вот что получается. 48 косарей. Вы добавили немного усилий и уже 48 тысяч баксов. А теперь давайте добавим еще одну сотую. Еще чуть-чуть усилий. И возведем 1,4 в степень 365. Вот ваш миллион баксов. Миллион шестьсот тысяч долларов вы заработаете. Вот в чем, ребята, секрет успеха. Я вам тысячу раз уже это говорил. Делайте чуть-чуть меньше, чем можете, и результат практически нулевой. Делайте немного больше, чем обычно, и результат увеличивается многократно. Это математика, друзья, с ней не поспоришь. Друзья, сколько раз я вам говорил, что мелочи решают. Я успешен, потому что я делаю на чуть-чуть больше, чем остальные. И делаю это ежедневно. Заметьте, степень 365. Ежедневно это нужно делать. Вот представьте, что ваши усилия это 1,1. Туда входит... Саморазвитие, вы смотрите видео, вы читаете книги, все шикарно. Но результат нулевой, просто нулевой. И вот вы добавляете еще три соты. Три сраные соты. Это конференции. Вы ходите на конференции и зарабатываете миллион долларов, потому что на конференции вы с кем-то познакомились, услышали какую-то крутую инфу, запустили бизнес и заработали свой миллион долларов. А без конференций вы бы до сих пор там бы читали книги, до сих пор бы были на низком уровне. Вы чуть-чуть добавили, чуть-чуть добавили, и люди этого не понимают. Почему я успешен? Да потому что я ежедневно делаю те вещи, которых никто не делает. Ежедневно, друзья. Я уже снимал видео, почему я миллионер, мои 10 пунктов. Я не курю. Я ежедневно проделываю аффирмации. Я не играю в компьютерные игры. Я ежедневно читаю. Каждый день. Какой человек делает это каждый день? Да никто этого не делает каждый день, а я это делаю каждый день! Какую-то маленькую вещь, но делаю ее каждый день! И этих вещей у меня много! Вот почему я успешен! Я ежедневно делаю физические упражнения, хожу на конференции, я ежедневно визуализирую, я слушаю аудиокурсы, смотрю полезные видео, я занимаюсь благотворительностью, я веду учет расходов и доходов! Кто это делает ежедневно? откладывает деньги ежедневно да никто вот почему я успешен и вот вот эти сотые да, приближает меня к успеху когда я готовил видео о Конри Макгрегоре в книге джона кавана жизнь без правил о коноре я нашел крутую цитату конора никто не хочет вставать в 4 утра и идти бегать когда еще совершенно темно но это необходимо Единственная причина, почему я это делаю так рано, я верю в то, что никто другой не делает это. Это дает мне преимущество. Он делает на чуть-чуть больше, чем остальные, и он чемпион. Так же и я. Я знаю, что никто не будет каждый день откладывать деньги. Никто не будет ежедневно заниматься аффирмациями. Никто не будет ежедневно заниматься благодарностью. Никто. А я это буду делать ежедневно. 365 дней в году. Я буду ежедневно читать статью по финансам. Это по мотивации книгу я буду делать это ежедневно какой дурак это будет ежедневно делать никакой также и Конор говорит какой дурак это будет делать каждый день в 4 утра никакой поэтому у нас такое преимущество вот и все в этом секрет успеха посмотрите на цифры посмотрите на математику добавляете чуть-чуть и все и результат просто огромный Ребята, поймите это. Вот и все, друзья, мне больше нечего сказать. Делайте ежедневно то, чего не делают остальные. Слушайте аудиокурсы, читайте книги. Слушайте мои аудио, смотрите мои видео. Смотрите только полезные видео. Смотрите мои каналы, ссылки в описании. Канал по мотивации, канал по финансовой грамотности. Канал с книгами. Смотрите только то, что приносит вам пользу. Не тратьте время зря. Можно делать то, что приносит вам пользу и кайфовать от этого, ребята. Мотивируйтесь ежедневно. Восхищайтесь богатыми людьми, а не завидуйте. Посмотрите на мою инсту. Подписывайтесь на мою инсту. У меня только мотивация, только польза. Ничего там деструктивного, разрушающего нет. Вот мой стиль жизни. Вот и тучи разошлись, когда я говорю правильные слова. Друзья, подписывайтесь на мой основной канал Инстардинг, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Поделитесь этим видео с друзьями, чтобы им снесло башку и они изменили свою жизнь. Обязательно, обязательно, обязательно поставьте этому видео лайк, да прибудет к вам успех, всех люблю, целую, пока.